Ой, есть кто-то, ура. Кто-то появился. Так. Пока два человека. Пока только два человека. Привет этим первым людям. А остальным не привет уже будет. Да, счет не привет. Так, ага, Пять человек, ну все отлично. Так что, здравствуйте, у нас прямой эфир в инстаграме. Там, по поводу прошлого прямого эфира написали люди, что просят ввести регламент 5 минут. Я не против, я за, чтобы ввести пять минут регламент для тех, кто хочет выступить. Так, отлично. Люди присоединяются. Пишите вопрос сразу. По порядку буду отвечать. Так, запрос на участие в вашем прямом эфире. Отлично. Давайте посмотрим. Так, так, так. Ага. Привет. Здравствуйте. Да, привет-привет. Сегодня вот с супругой. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Я думаю. внучка, помаши рукой. Не, да. отвлекай. Ну ладно. Да, хорошо, привет. Вот всей дружной семье. Очень хорошо. Мы вас все время слушаем с супругой, потому что на работе-то у меня, я только лайк ставлю. Ну, успевай лайк поставить, да. потому... Все под, где под камерами, на работе невозможно. И вот слушаем вечером, до да утром за завтраком. Да, то есть в России есть соответственно преимущество, то есть там не такое количество камер, и можно на работе слушать Мальцева, а в Америке видишь, не получается, да, так что... Хотя я включаю, у меня соседи мои слушают украинцы пусть знают, они все думают, что Вся Россия за Путина, подобного. Да, ну, если они так думают, они зря так думают. Но... Нет, конечно, да. Но они, я их уже перевоспитал. У меня тут были, я работал, и украинцы, всех перевоспитал. Глаза многим открывают. Да вот езжу тоже, когда от Delivery доставляют доставку, Многие люди же тоже смотрят только телевизор здесь. Здесь же российское телевидение есть, они тоже ничего не понимают. Говорят, так у вас же там порядок все. Ага, порядок. Это такой порядок, кто бы побежал. И, и много там каналов у российского телевидения. А если все. все, однако, да, я. Все русское телевидение доступно. Да, и можно, можно... бесплатно, однако. Да, ну, конечно, бесплатно. Как вот. Прям как в, в «Убить дракона». Помнишь, там, говорит а, говорит, а как они видят, что дракон дерется там с Ланселотом? Он, говорит, в окно. А много у нас открытых окон? Он, говорит, все. Ни в чем не знаем меры. Так вот и здесь. Много в Америке каналов. Все. Ни в чем не, не знаем меры. Можно Представляешь, под... каких, какие деньги выбрасывает Путин, чтобы все каналы завести туда, в США? Это же, наверное, космические какие-то средства. Это наверное, дороже стоит, чем в России телевидение, вот это вот все путинское. Да, я, я тогда... Оно злее, оно такое здесь навязчивое, а вот не откроешь, там нет. что мы в России даже что-то смотрим, а здесь оно такое вот, прямо в голову вбивает. А народ ничего кроме телевизора иногда не смотрят. Я говорю, у вас же интернет. Ну, там мало ли чего в интернете пишут. Я говорю, а в телевизоре ли мало ли чего. Какое-то зомбирование просто происходит у людей. Вот. Ну, это уже какие-то клинические дураки жить в Соединенных Штатах. И верить российскому телевидению. Это как? Это вообще мозгов не надо иметь. Саму. Здесь очень много это те, которые люди переехали ну, в, те, в далекие времена, там, в 80-е годы. И они, они верят в очень. И понятно они так убедительно Верят, что Жорко. А некоторые даже в России современные не были ни разу и не знают ничего. Все равно они такие упертые. Путин там вам жизнь наладил. Я вообще вот это вот может... Но это, наверное, как-то связано с телевидением, с этим зомбированием. Не, Мне кажется, это все-таки с мозгами связано. Вот тут пишут, порядок такой, что и войны не надо. Да? Вот. И спрашиваешь, в Штатах на английском русское ТВ? Да, Нет, конечно. На чисто русском. А на английском есть, интересно? А, что именно русское российское, ну на... какой-нибудь там Rush Today, там все вроде вроде там же должно быть, они же финансировали по крайней мере во Франции на французском, пока не закрыли было Rush Today и все остальное. Ну, мы не знаем, потому что интернет ага. не смотрим. Мы только интернетом пользуемся. А про русское телевидение я знаю, потому что я работала какое-то время социальным работником, и я работала русскоговорящими стариками. Приходила к нам домой. У них у всех русское телевидение. Каналы абсолютно. Естественно, за дополнительную плату. Но доступность пол русскому телевидению. не они все смотрят русские каналы. Канал. И культуру смотрят. И все-все-все остальные. Поэтому я знаю, что такое русское телевидение. А что касается трансляции видения на американцев, тут пояснить ничего не можем. Наверное, не знаю. американцы, наверное, не слушают это. Я вообще, кстати, тут же тоже Америка же как бы на, на, на две части. Это вот те, которых мы возим в мебель. Это та часть, на социалке сидят большей частью афроамериканцы. Делай, как сейчас в карантине сидит, пьет вино, курит эту, сигары кубинские, наверное, сейчас уже стало разрешено. А у те люди, да, действительно, это другая часть. Мы их и не видим, вот по сути. Пишет, в Австрии есть тоже русское ТВ. Привет из Волгограда. Привет Волгограду. Так, здравствуйте, пишут. Салам, салам. Так, здравствуй, Вячеслав Вячеслав, здравствуй, человечество, то есть, ну, нас пока 33 человека смотрят, но можно сказать, что это небольшая часть человечества, так скажем, условно, хотя кто ее знает? что будет дальше. Вот сп спасибо карантину, что мы с вами общаемся, можно так сказать. Хотя, если честно, я вот сейчас тут дома сижу, еще какую-то мебель конструирую, чтобы продать. Потому что и вот кто собирается куда-то убежать, и если бы те условия мне как бы обратно все вернуть, я бы, наверное, не поехал, если бы Путина не было. Зачем мне? Я был здесь в Америке, что я не знал, как здесь работает, что ли? Я и в России, в принципе. А в этом... нашему, как говорится, возрасту приходит работа круглый... Можно так сказать. Потому что здесь самое интересное, вот я многим хочу объяснить, что здесь или нужно много зарабатывать. Там врачи какая-то часть, там лауэры. Они здесь достаточно хорошо или кто-то в социалке работает или, извините меня, совсем почти не зарабатывает, потому что у тебя какой-то статус выше получается, снимают социальную эту медицину и налоги заплатят, сколько, сколько заработал. То есть Понял. Не, все, не все так это однозначно. Понял. Вот многие, кто хотят убежать... Счастье тут трудно найти. Да. Спасибо, спасибо вам за знаете, это, информацию. Герман что говорил про мигрантов. Они едят в первые годы и вот так вот. Ну да, да, да, спасибо. Да, мы хотим революции в России. Вот у меня супруга, кстати, она профессором была в прошлой жизни. В прошлой жизни? Да, ну. <с> ну, может быть, и в будущее все повезет. Ну, надеемся. надеемся что Хорошо, здесь... при... приходите, давайте до следующего включения, а то нас тут торопят. Конечно, вот, а да. нам прямо охота с вами говорить и говорить. Хорошо, а я, я не против, да, не против. Я еще хочу пока пользуюсь, я хотел бы сказать, можно на 28 мая провести как бы эфир такой э, пограничный, вот, вот что-то вот, потому что день пограничника будет. Ну тогда в инстаграме можно пригласить пограничников и пообщаться очень интересная мысль, я наверняка забуду, поэтому напомните мне да, потому что вот мне кажется интересно бы было, кто откуда и где кто как хорошо, а, счастливо я... спасибо огромное пока-пока Казахстан вот тут пишет по поводу так так, так что-то куда-то у меня ага Казахстан тут пишет Привет Привет Так О, Варь, а, тут... Вот я тебе пирог сделал. Варя, пирог мне сделал Но я же не буду его в эфире есть А, а вот таком он остынет, остынет. Хотя попробую, Ну так -то надо было тогда давать пирог Когда кто-то со мной был в эфире Я бы хоть поел Зразнить? Нет, зачем поел, а пока кто-то что-то рассказывает А так мы, как мы, я, мы я его поел Может быть Так Маленькая, но важная часть, да. Маленькая, но очень гордая птица. Как говорят, Ландошка будет. Тебе говорю, Ландо был очень Да не похож он на Ландо. Вообще даже. просто, да я просто это в эфире так получилось. Евгений не похож на Ландо. Да он не похож в жизни, может. Ну посмотри, вот фотографию. Ну, не, ну, ладно, во-первых, кутея. Подожди, запрос на участие в прямом эфире. Так, ага. Ты хоть попробуй творение дочери. А я не, пока никуда не лазил, ничего не смотрел. А где она? А где она а в, в Ну, я там ребятам сейчас отправил, они там подкорректируют, там, короче, там рекламируют в Газпром. Вот. А... Понял, я все не посмотрю тогда да, нет, нет, нет, нет, это там Сейчас они отредактируют, там сделают Это, что-то там, это, фотошоп Сделают народовластие Мальцев, большими буквами я хочу снять эту Ну, там не дадут, конечно Я сегодня один снимал там Ну, фотка не получилась там просто Они сняли этот Бондарчука. А один я успел сфотографировать, я отослал. В личку я тебя отослал, там в этот Спасибо. Сегодня прошел по городу в Камбезии и Противогазе. Вот нам пишут: вечером нас таких было уже Прикольно. Сегодня Дураков тоже таких видел с этими. Они косят, короче, под этих, типа, доставка еды, они носят бабушкам, пенсионеркам, а говорят, типа, якобы, счетчики там надо вам поменять, а счетчики не меняют, подписывают голосование, вот это сраное. Они прям, ну, обманывают. Да. А, то есть подписывают да, да, голосование? То есть они продолжают, а почему же их домой-то пускают? Нет, я два близко не поймал, а не смог, третий убежал. Да третий убежал тут ну, надо прям в жесткой Нет, форме ну, в рост, с ними, наверное. Надо рост, об этом это говорить. Надо в эфире. Ну как даст сказать, это вы что тут пришли? Бабушек грабить. Ну, по этому поводу, а что? Вы в полицию, так, так, говорит, так, так, вот этот мошенник, это они полиция, там бабушек грабят, вместе, они там потом живут. Это понятно, но эти полицейские приедут, представляешь, я сам бывший мед, вот меня вызвали, мне пришлось бы ехать, пришлось бы разбираться, это всегда так неохота, нахер в, они нужны. тут поэтому... и нету, я живу, у нас а, тут, чтобы им ехать, им надо ехать 16 километров от города. Они дураки не поедут, поэтому тут мы сами своими силами. Я просто тут вот один, я не знаю, он не отсюда. А эти два дурака, они потом там. Ну я тебе потом, видео, пришлю, они а там, простите. Я хочу их верить. Я говорю, раздевайся, до гола, мы даже не трогали Я говорю, до гола, раздевайся, просто Сейчас там ребята отредактируют. Я пришел, я на этот. На канал уже все, готово, чтобы было написано Мальцев большими буквами. И там этот Бондарчук, этот придурок стоит. Понял, там... хорошо, спасибо. здоровья, спасибо, Ани, здоровье. Все, давай, всего доброго. Давай. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Пока-пока. Спасибо. -пока. Попробую, а то дочка обидется. Скажешь, показательно сделаю. У нас яблоки портились, там купили. С яблоками. Я в детстве тоже как, ну, как? делал бисквит с яблоками. Очень вкусный. М -м. В Ютубе запустили стрим. Нет уведомления и самого стрима там. Нет, а я... угу. Приятного аппетита, спасибо. Спасибо, я тоже. Так, что-то слетело. Ага. Не понял, как это. Я вот нажимаю, что-то ничего не пойму. Да много, подожди, подожди, там много, просто людей хотят. Вот. И ты должен выбрать кого-то из них. Кого ты хочешь? Ну, любого. Банов да. и Ощепков. Ну, давай по очереди, да. кто верхний. Давай. Что, правда нравится? Очень вкусно. Так. Привет. Привет, привет. Привет, У Аппетиту. Спасибо. Тебя сложно Вчера... спутали. Говорят, Лантош там это Ла, хорошо. Есть, Вчера часа. совсем мы же начали работу в Одноклассниках. Угу. В Одноклассниках на сайте я не был с ноября 2017 -го. И я, честно говоря, был очень поражен, как изменилась там обстановка. Все я... против Путина. Есть... Даже это кардинально за эти за эти три года кардинально изменилось. Групп против Путина, пусть Путин сдохнет, стала большая тьма. Нам даже размещаем там видео, и даже не надо бороться с троллем. Налетают со всех сторон и коммунисты, и родноверы, и все на тролли. Да, но все равно одноклассники это же их ресурс. Они его в любой момент, путинцы, могут остановить. Но размещать надо, конечно, через все они, ресурсы. Они его могут остановить, но еще три года назад не было такого, чтобы массово были против Путина. И главное все. И за восстановителей СССР, и против восстановителей СССР, и коммунисты, и родноверы, и все. Это Фактически хорошо, это ну, здорово. Не осталось групп, которые бы явно поддерживали Путина? Ну, Путину достаточно денег, они каким-то образом, видишь, прекратились, финансирование прекратили, Пригожин куда-то сгинул вот этих глобальных тем в интернете. Ну, может быть, они увидели, что в любом случае они не побеждают, что тролли сами себе рассказывают, какой Путин молодец, а все остальные все да. понимают. И как вы и говорили, ватники оказались самыми страшными их врагами, самыми злейшими. Конечно, так и будет. Это что они говорят про Путина и что, что ему желают, даже у нас <laughs> на нашем канале такого нет. Даже мы, можно сказать, очень мягко с этим говорим, мягко говорим про наказание. Вот Сергей нам пишет, были у Гальперина в колонии поселение в Зеленоград, передача, все нормально, бодрячком. Спасибо, отлично, очень хорошая новость. Спасибо. Спасибо. Передавьте... Я, правда, уже прочитал там в разных ресурсах уже наших, но это здорово, что здесь повторил. Гальпери, привет. Мы как раз в ноябре 17 когда он был под... Домашним арестом мы были в Москве, ездили к нему в гости. Но я считаю, что он зря сел. А у него не было как бы другого варианта. Он... Не, ну можно было бы, конечно, бежать, но он считает для себя такой возможный э, путь борьбы. Слава, и... как события будут развиваться в связи с, корон... с карантином. Это от нас зависит. Это впрямую зависит от нас. Как мы будем вести, так и будут развиваться события. Мы должны быть максимально активны. Все должны быть максимально активны. Не спать, не отдыхать. Надо раскачивать ситуацию, поднимать волну. Да. И еще я хотел бы попросить вас сейчас... Коммунисты с КПРФ очень реально ведут агитацию за революцию, за бойкот и за все прочее. Сделать, мы пытались нарезать из программ, но их просто очень много и найти тяжело. Про Зюганова. Вот так да, вы могли бы повторить? Ну, минут, конечно, на, с удовольствием. Чтобы думал, мы одной кусок не кусок разместили. надо сделать хороший. Да, потому что мы разместили очень маленький кусок. И, в принципе, коммунисты к этому относятся нормально и поддерживают. Многие, очень многие против Зюганова, особенно по городам, ну, которые видите, здесь... не, не в Москве. И вы среди коммунистов... У коммунистов, извини, у коммунистов еще какая проблема. Зюганов, это же, это же целое явление. Это не гражданин Зюганов, не товарищ Зюганов. Это целое явление, это целая система. Это система со своими внуками, со своими детьми, со своими делами. И то есть те, кто хочет как-то зарекомендовать себя в партии коммунистов, они не имеют никакого социального лифта внутри партии. Почему? Потому что там внуки Зюгановские, родственники Зюгановские и так далее. То есть ты там не пролезешь. Понятно, когда это партия Жириновского. Но Зюганов из КПРФ сделал партию Зюганова. Вот как ЛДПР партия Жириновского. Но Жириновский не, пози, не паразитирует ни на какой идеи, Да, то есть он не, не оседлал коммунистическую идею и не сказал, что он последователь 70-летнего СССР. А Зюганов сказал, а он никакой не последователь, конечно. И как он наш Новосибирск... Наш Новосибирск он входит, так скажем, в красную зону, где последние ну, лет 15 всегда побеждают коммунисты. На у нас мэр коммунист, у нас глава ЗАГС коммунист, и большинство ЗАГС собрания коммунистов, но ну, это и зюгановские коммунисты, которые идут полностью скоординировались с, это, с Единой Россией, пропихивать все законы Единой России, и Превратились в просто в филиал Единой Россия. И фактически саботируют всю работу местных коммунистов. Пишут, Вячеслав Вячеслав, здравствуйте, Я являюсь вашим слушателем и сторонником. Так, здесь, спасибо. Да, да, потому что тут еще много людей. Я посмотрел там прям целый список. Да, кто да пусть, пусть другие люди, очень интересно послушать. Всего доброго. Спасибо. Слав, слушай по поводу русского шовинизма во время событий, которые предстоят стране и какие события могут происходить в соседних республиках. Ну, как какие события революции могут происходить, причем как целиком, так и в отдельно взятых регионах. Поэтому по поводу русского шовинизма, ну что тут, смотря о чем вы говорите, если вы говорите о национальной идее это одно если вы говорите о том фашизме который посеял в умах людей путина это совсем другое это очень опасно это страшное явление то есть ватники которые в конечном итоге возненавидели путина и будут против него они являются абсолютными фашистами понимаете поэтому ситуация очень очень серьезная и требует от нас самых жестких и решительных мер. Жириновский не любит Зюганова. Да прекратите. Жириновский, я думаю, с Зюгановым обнимает столько лет. Все вопросы решают. Как, как они там кого-то не любят? Они могут вам показывать всячески, что они кого-то не любят. Они нормально друг к другу относятся. Потому что это же команда. Это же не противодействующая команда. Это одна команда. Захар, когда захочешь бросить, дай мне знать, это что-то между собой люди общаются. Хочу в эфир, напишите, я включу вас. Напишите, кто хочет в эфир, я приму, это, нажму, пригласить. Я курю 15 лет, бросить, дай совет, я прислушаюсь. Конечно, а зачем курить-то? Ну, какое удовольствие от курения? Вы курите не потому, что кайф получаете, а потому, что бросить не можете. Вот и все. Я всю жизнь курил. Чего я не знаю, что такое курение. Че хочешь, курил. И кубинские сигары курил, и сигареты, и папиросы, и белобор. И самые любимые сигареты у меня были Житан, солдатские жетан. Сейчас вот их во Франции даже нет, без фильтра круглые сигареты с сигарным табаком, назывались жетан, цыганка, такая синяя пачка, такая цыганка там изображена, вот на этой пачке танцующая, очень хорошо, да, и сейчас вспоминаю даже какое-то такое ощущение, такое как будто затянулся, как будто такое удовольствие получил, ну это же какое удовольствие, да, вот пирог ешь гораздо больше удовольствия. Тут оно реально тебе вкусно. А когда куришь, ну просто просто нормально, да. Так. Ага. Так. Курение вещь, конечно, плохая, но если 3-5 штук в день хороших сигарет, то это нормально. Ну, я с вами абсолютно не согласен, если что значит хорошие сигареты. Все сигареты, которые вы курите, склеены клеем ПВА. Сделаны на основе французской бумаги, которая является бешеным аллергеном не из табака, а из напыления на эту бумагу табачной пыли, да, потому что так проще. Ну и кроме всего прочего, так, что-то у меня опять не включается. Так, ну я сверху тогда, сверху буду тогда добавить. Ага. Поэтому лимитирую. Да, тогда давайте короткое время. Доброе день. Да. Вячеслав. Добрый вечер, Добрый вечер. Передаю вам привет, столица нашей Родины. Ну, надеюсь, и вашей родины также. Так как вы сейчас, можно на удаленке, наверное, находитесь, да? Да. Да. Далеко находится. Далеко находится такое произведение. Вот, по поводу, наверное, сегодняшней главной темы, да, хотелось бы поговорить? Да. Вчера, значит, в парках Москвы, ну и вообще там на улице, да, то есть как бы был такое распоряжение мэра города Москвы и правительства, да, Москвы, ну и вообще президент дал такое поручение, оставаться дома людям. Ну, это как бы не карантин, да, и вот хочу сказать вам, что я вчера увидел, да, на улицах и в парках. То есть огромная группа людей с маленькими детьми вышли. Вчера был первый день такой, после ну, плохой погоды было 18 градусов, тепло. Все жарят шашлыки, э, знакомятся с компаниями. Компания находится в метрах 10 друг от друга. Э, ну, не знаю, там выпивают, естественно, да, как на шашлыках. Огромное количество народа. И на этот запрет было всем, ну, просто говоря, наплевать. То есть об опасности не думают люди с кем бы ни разговаривал, да, там, то есть, и со своими друзьями, там, ну, близкими знакомыми. Хорошая погода, а, пока там есть наличные средства, можно себе позволить отдохнуть. То есть, люди, ну, не видят вот этой опасности и не хотят они думать, не хотят думать о плохом. Но то, что они говорят, это обычный грипп, это пройдет, завтра, послезавтра это пройдет. Ну, так что так, впереди, впереди еще целая неделя, как бы, у э, многих знакомых, да, то есть вот дали неделю, а, говорят, как, сидите дома, оставайтесь, а что значит оставаться дома? А Могут остаться только бюджетники, а большинство людей работает, ну, грубо говоря, на дядю, да, на частной организации, я сам работаю в частной организации, и у нас такая полудаленка, то есть я завтра, послезавтра у меня э, выходной, а в среду, четверг, пятница мне придется ну, ехать на работу, то есть спускаться в пользу с общественным транспортом и так далее. То есть ну, народ не может себе позволить закрыться на неделю <coughs> и быть дома. Ну ты просто останешься без средств существования. Вот так вот. Ну мне пишут ну, из Саратов то же самое. То же самое. Дело в том, что одна из государственных функций, да, это объявление карантина и проведение карантинных мероприятий. Но все карантинные мероприятия стоят бешевых денег. А поэтому город а все это возложил на людей, сказал, на вот ребят, вот вам выходная, выходная неделя, вот границы вы границы закрыли, за дверь, вот изолируйтесь. Вы же не можете там может сегодня так, подписать сегодня 2 триллиона, триллиона долларов. долларов. Да, Крамп да, сел и подписал и 2 триллиона, триллиона, и подписал и 2 триллиона, триллиона долларов инвестиций в бизнес. бизнес. То есть это инвестиции уже сюда, по сути, для того, чтобы спасти бизнес. Ну и не только ну, и бизнес. И не только понятно, что, понятно, что если, если люди работают, работают надежные, находятся сами, на то взять, ну, тебя тут, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, потом, если, если... если... какие-то деньги, будут деньги выбираться, будут выбираться, то опять, то опять в бьет, бьет, бьет, Еще такой маленький момент. Можно, Вячеслав, там, да, буквально 10 да. секунд. <кх> а, работаю в кредитно-финансовой сфере. И, значит, э, ну, также по телевидению было объявлено на так называемых кредитных каникулах, да, но народ не понял то есть что такое каникулу, каникулы, либо ты реально ну, выпускаешь как бы, закон о кредитных каникулах и так далее, да, там какое-то постановление, то же самое правительство. А это все просто на словах. Ну и вот, и, и значит, в наше учреждение пришло только за пятницу, за пятницу, а банк небольшой, то есть это не Сбербанк, там не Альфа-банк, не альфа -банк, ну но ну, небольшой такой коммерческий банк. 57 писем, это за пятницу, 57 писем от людей а, с просьбой о срочке, ну, то есть о срочке платежей по кредитным платежам. А вот, а, реакция руководства, естественно, ни одно письмо не удовлетворено. Руководство говорит, а чем мы будем платить зарплату людям, да, ну, то есть я дам тебе за отсрочку, ты скажешь, что мне дали отсрочку, да, там тому-то, тому-то, ну, пойдет такая цепочка, все, это крах. То есть, ну, может быть, отсрочку они придумают только, ну, ну, Сбер, ВТБ максимум, у которых есть там большой капитал, они могут себе позволить там дать это людям. И то максимум там на месяц. Ну, это, ну, это мое видение-то. А частные банки, ну, небольшие, конечно, себе этого позволить не могут. Нет, ну, как бы так все вкратце. Если, если, если кто-то хочет, кто хочет кто карантин, он должен он сделать, что с деньгами. С деньгами. Ну да. Спасибо. Спасибо. Там Спасибо. Эхо, там эхо идет очень такой. Спасибо, счастливо. Спасибо, счастливо. Так. Так. Ага. Так, кто-то еще хотел подключиться. Там еще человек пять. Давайте э, запросы делайте, потому что они слетают. Эти запросы. Как я одного подключаю, то остальные слетают. Вячеслав, у вас эх, когда вы вещаете это не у меня, эх, это человек, который подключился, у него, я так понимаю, еще компьютер работает и оттуда голос раздается мой так, опа так, так, так отлично ага смотрим кто еще ну, я здесь под другим ником, но в чате и на Родовласти, и в комментариях у меня ник другой, там, с мешочком с денежным, который. Ну, понял. Пока немножко, как бы, опасаюсь свое имя произносить, но и немножко, как бы, сами видите, в полумраке сижу. Ну, в общем может быть, и правильно. Супруга за кадром, супруги Анне тоже привет. Детки спят? Да нет, зачем спят? Время-то у нас еще 19.37, так что... Товские ворюшки, ворюшки тоже привет, да если слышат. Да, хорошо, спасибо огромное. Я дам, дам, на день рождения задонатил вам э, там наличный какой-то подарок, какой вы сами решите. Хотел узнать, что выбрали. А я, честно говоря, не помню. Это Да, я как напрягусь, Напрягусь и тогда вспомню, что там выбрал, потому что как-то у нас все в основном средства идут на такие расходы, связанные с деятельностью. Не-не-не, просто... Просто полюбопытствовал, да вы уже сами решите. Да, поэтому я, я, честно говоря, не помню. То есть мы так себе какие-то какие особые подарки -то не покупаем, потому что ну, ты не думаешь, что имеет смысл. Самый лучший Лучший подарок был бы, конечно, это падение путинского режима, и поэтому мы стараемся все, что имеем, на это употребить, Это самый лучший вариант. А я вспомню наверняка как-то вот такие вещи, которые присылают и говорят, ты там как-то вот куда-то используй. Да, я всегда помню это, использую и запоминаю, что вот это как раз реальный человек сделал. Так... Ну, еще так напомню, что вы мне лично пообещали сделать совместную фотографию. Да, с удовольствием, с удовольствием. Вообще никаких вопросов. Так. Вячеслав, спасибо за вашу работу. Давно готов. Три непогашенных кредита банкирам. Отвечаю, что я обнулил все обязательства и пока не сменит президента, чтобы не беспокоили. Жду часы икс. Наливаюсь злобой. А меня вообще слышно, Вячеслав Вячеславович? Отлично слышно, отлично. Я слушаю. Вячеслав Вячеславович. Да, я слушаю, слушаю. Я слышу, прекрасно слышу. Потому что пошло нек некоторое подвисание пошло. Ну, не знаю. У меня О, сейчас там, отлипло. Все, хорошо. Да. Уже отлипло. А, Вячеслав Вячеславович, э как бы, ну, можно поговорить, конечно, на злободневность, на, на вирусологию, эту все. А хотел, пока вспомнил, наблюдение такое вам добавить. Дима Камикадзе как-то постоянно в своих роликах говорит о том, что пишите по несколько комментариев, оставляйтесь, потому что якобы один-два не проходит, не считается за комментарий. На основании мальца, на основании артподготовки, там, где мало комментариев, я отметил, что любая галочка, любой плюсик за комментарий считается. Это вы можете сказать людям, которые будут подписывать комментарии для продвижения и как бы для определения своей мысли, что даже простой плюсик за комментарий считается. Да, хорошо, я скажу по поводу коронавируса да. вот по, по своей работе как бы вот сегодняшний свежий пример человек находится дома сопли У -у -у. кашель и температура предположите с каким диагнозом она на больничном она ну, это же Нифига себе! Кашель и температура, да. Ди с диагнозом остеохондроз. Это здорово! С остеохондрозом да. При этом кашель и, и температура. Да. Не, ну температура, еще может быть, при остеохондрозе, а кашель-то откуда ему взяться? Это жуть, конечно. Реально боятся как бы, говорить, что это какая-то вирусная инфекция. Врачи, как бы, наверное, тоже опасаются за свои жалкие места, за свои жалкие зарплаты. И как-то переступают, наверное, через свою совесть, там, через свое доброе имя врача, если на такое подвязываются. Вот у меня все практически близкие люди, кроме двоих, а... И знакомые уже переболели. Или сейчас болеют, ну слава богу, в нормальной фазе. Или уже переболели. Двое а в конце февраля в, начале, в конце февраля и в первом марта умерли от это, тромбофлебита, там, от эмболии. То есть, и, в общем, совершенно непонятная ситуация. Ясно, что... Ну что, это непростое совпадение, да, все болеют, кто-то помирает даже, и тут у кого остеохондроз, у кого там, я не знаю, еще что, лишний вес, там, отдышка и прочее, прочее. А еще на работе в требовательной форме, как бы, обязуют начать носить эти намордники тряпочные, на вопрос, где взять, выдайте, закупайте ткань, шейте какая прелесть. Ага. Самим шить. А почему остальное самим не делать? да? Вот они, мы ну должны сами охраняться, сами лечиться, сами э, учиться, там, сами шить намордники, э, обеспечивать себе безопасность. А эти сволочи, они что будут делать? Только митинги разгонять. Их задача нас грабить и разгонять митинги. Так я понимаю ну да я когда разговариваю с людьми вот я могу похвастаться да вообще я уже упорота сколько лет сторонник мальцева и сколько людей вокруг себя пытаюсь посадить успехи есть ну насколько хорошие не знаю но знаю единицы это точно это моя заслуга вот даже за годы но все-таки хоть что-то полезное вот но в целом когда вот разговариваешь с людьми да говорю, вы за что платите, даже неправильно будет сказано, если мы работаем на каком-либо предприятии, за что у вас предприятие удерживают ваши налоги? Ну как? Ну все платят и я плачу. А ты не думал, я говорю, о том, что ты не налог, у тебя не налог удерживают? Не ты платишь, это у тебя уже заведомо бухгалтерия высчитывает. Вот. Это не ты платишь, это у тебя удерживают. Хочешь ты, не хочешь, но предприятие через бухгалтерию у тебя удержало этот налог. И ты не задавался никогда такой мыслью, что а я вообще свободный гражданин или я просто какой-то крепостной, который оброк, которому сказали, как в 90-х ракетиры подошли да, к киоску, ты нам будешь гнать бабки каждый месяц, ты понял? Вот как бы по педагогу... Такому... Так оно и есть, только еще хуже. Ракетиры, то они защищали от других ракетиров, вот в чем дело. То есть... Они как-то доили эту корову, если не они будут, то придут какие-то другие, да. А здесь, а здесь все другие это тоже они. И вы, а знаете, и вы <связано> знаете, вот как бы человек, вот я просто заметил, как бы, вот это вот определение существа, вот так вот в кавычках да, взять, вот, определение гражданин РФ, который не пытается мозг включить и задуматься, блин, а действительно, а за что? У него защитная, такая как бы защитная реакция включается, вот, которую я как бы определяю как гражданин РФ, да? А вот ты, знаете, вот такой и пошел как бы уже разговор в стиле рыночных торговок. Кто кого переорет? Блин, ну хоть что-то веское скажите в свою, в свою защиту, в поддержку своего какого-то мнения, которое даже, получается, не существует. Но именно базарный гвалт идет вот вы как-то как говорите что государство это собака которую надо держать на цепи вот честно вот я имею паспорт гражданина я рожденный также точно еще в союзе в союзе рожденный вот. а, я считаю что вот, вы, вынес для себя такую как бы от Теория, правила, определение. Не знаю, как правильно выразиться. Что собака на цепи это гражданин РФ. Да, конечно. Хозяин бьет, хозяин косточку кидает. Хозяин что хочет, то и делает. Гражданин, поджавший хвостик, поскуливает. Но попробует кто-то на хозяина рот раскрыть. Можем повторить. Всех победим, все наше и так далее. Блин. Это что? Про... Это, это дичь. Это просто дичь. И ходишь, вот просто не знаешь, куда деться. Потому что вот реально, вот сейчас вот я действительно открыто разговариваю с человеком, который даже, кстати, до того, как я узнал о Мальцеве, вот, я просто когда уже на, на вас наткнулся, да, через YouTube, на арт подготовки и все прочее. Вот. Я начал слышать то, что я хотел услышать от людей. Только тогда, когда попал на эфир Мальцева. были. я думал, что я один такой, я сумасшедший. Не оказывается уже потом со временем понимаешь, что все-таки глупцов привет, много. Привет. У меня ребенок. Поздоровывайся. Здравствуйте, Ячислав Вячеслав Вячеславович. Привет, привет. Все-таки есть люди, есть здравомыслящие, есть. тем более сегодня в инстаграме в комментариях нашел, человека, который живет на Кавказе, который ясно по, на русском языке, пускай в печатной форме, излагает мысль, что я очень может быть даже нередко впервые встречаю, но просто вот как один, вот люди попадаются, которых мы как бы идем по одной дороге, все пересекают, все наискосок, где-то там вот как-то навстречу, а получается ощущение, мы идем по, по, вот, по этой нашей дороге, и вот и да, передать слова его просто. Все-таки действительно хоть какая-то такая вот надежда, она теплится. И как бы вера есть, что... А в конце концов, пока Мальцев показывает знак революции пальцами, все-таки еще пока все живет и двигается. Хорошая, хорошая, да так сказать, завершение очень хорошее. Именно. Уже завершение, блин. Нет, жить, я бы да? хотел, чтобы этот наш диалог а... сейчас продолжался и продолжался и продолжался. Ну, меня... я же буду выходить вообще без вопросов в Инстаграм и приглашаю с удовольствием от всей души. Вячеслав Вячеслав. У нас еще Вячеслав... осталось 12 минут, а тут еще люди хотели подключиться. Они потом меня проклянут. Я боюсь, боюсь что Нет, такое. Я не скрываю, что они проклянут, потому что вы очень большим авторитетом пользуетесь у своих сторонников. Но я вот еще добавлю, что вчера ждал эфира, я просто вот уставший, вот просто отключился и утро. Оказывается, зараза, блин, эфир был, и я его пропарил. Ну ничего, я не думаю, что это такая страшная вещь, тем более эфир практически а, каждый вечер. Для меня это важно, хотя бы просто, поток, знаете, для внутреннего какого-то более крепкого самоубеждения. Как бы вот вдохновение какое-то такое внутреннее получая от этого. Стремился, Спасибо. стремился, все-таки получилось. Ладно, я не буду задерживать. Спасибо. Выздоравливайте, кто болен. Жене привет. Спасибо. Ребенку привет. Спасибо. Всем привет. Спасибо. Удачи вам. Не болейте. У вас там вообще жуткое, да, что происходит. Так мы никуда не выходим. У нас и варианта нет заболеть. Пока. Спасибо. К сожалению, по своему роду деятельности мне приходится каждое календарное число на работе встречать. Ужас. Да, получается, знаете, это были 90-е, мы выживали как могли. Это путинское время, мы выживаем, как у нас это получается. Ну да. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо. Спасибо, вас, за, за, за, за. Да. Спасибо, приходите с удовольствием. Да здравствует революция. Да здравствует революция. Да революция. До свидания, Вячеслав До свидания, Вячеслав Вячеславович. Пока-пока. Так, ага. Так, кто-то еще тут хотел и пропали. Так, так, так, так, так. Эх, эфир. Поскольку на час запускается. Здравствуйте, Вячеслав Вячеславович. Будет ли эфир с Марком Фигином? Ну, наверное, будет не вопрос. Я думаю, что. Можно такое сделать, и будет очень, я думаю, приятно пообщаться. Что будет с Безруковым после революции? С актером, что ли, Безруковым? А, а что с ним будет? Ну, они все попу целовали Путина, безусловно, очень, очень плохо делали, Ну, как-то, я думаю, что основных просто забудут, и все. Просто забудут. из с Геннадием Балашовым. Да я не против с Балашовым эфир сделать. С удовольствием свяжитесь с Балашовым. У меня сейчас нет связи с ним. Пожалуйста. так Пишет Безрукова на накол. Да нет, я думаю, что он это не заслужил. Я думаю, что он не заслужил это. Это как, какие-то надасовые заслуги вы, вуай, Путиным, чтобы претендовать на, на такую, в общем-то, вершину правоприменения, я бы сказал, так выражаясь юридическим языком. Что будет с Кавказом? Ну, на Кавказе люди, наверное, сами определяют, что делать с Кавказом. Когда вот спрашивают у кого-то конкретно, что будет с Кавказом, ну, он кто? Бог, Аллах, чтобы сказать, что будет с Кавказом. Конечно, нет. На Кавказе много людей, которые сами вполне могут решить дальнейшую судьбу Кавказа. И надеюсь, что она будет прекрасна. Это судьба. Какая бы судьба ни была, или в составе России, или самостоятельно, да, я думаю, что в любом случае у нас будут братские отношения, и другого вообще не предполагаю. Потому что, ну... Ну, потому что у нас общая судьба. Помимо того, что мы соседи, мы столько времени взаимодействовали, и даже не самым лучшим образом. И поэтому, чтобы все эти обиды забылись и чтобы осталось только доброе, а доброго было очень много, нужно взаимодействовать и нужно стремиться к лучшему. Так... Невдалет-то уйдет на 5 баксов за баррель. Не знаю, уйдет или, или не уйдет. Это сложный вопрос. Да, ну что она не будет сильно подниматься, это же очевидно. Вячеслав болею, уй скоро уйду. Ну, я думаю, что от всей души желаю здоровья. И я думаю, что надо продержаться, по крайней мере, до того момента, как мы... Режим скинем. Я думаю, что все будет нормально. Держитесь. Независимо ни от чего. Это хороший стимул. Это хорошая мотивация жить дальше. Потому что без вас Вову не скинуть, имейте в виду. Каждый должен себе так сказать. Я вас слушаю 6 лет, политически подкован. Благодаря вам меня никто в тупик не поставит. На все найду ответ. Спасибо вам. Не может это быть благодаря мне, это благодаря вам, как вы не понимаете. Если вас никто не поставит в тупик, и вы на все найдете ответ, то это благодаря вам, благодаря вашему мозгу, благодаря вашим способностям. Если вы что-то почерпнули у меня, благодаря тому, что я там ежедневно работаю, собираю информацию, как-то систематизирую, но она должна лечь на благодатную почву. Человек должен быть разумным. Не Homo erectus, блядь, прямоходящий, не Homo habilis, человек умелый, как основная масса ватников, да, а Homo sapiens, понимаете, человек разумный. Если он разумный, то он это воспринимает. Спасибо вам огромное за то, что вы человек разумный. Ермак для вас разбойник или нет? Ну, почему Ермак разбойник? Ермак Тимофеевич, казачий атаман. Другое дело, казачьи атаманы для меня разбойники или нет? Ну, наверное, разбойники, да. Как-то предок мой тоже был разбойником, да. Но я в это не вкладываю ничего негативного, понимаете? И там, я не знаю, Всенька Разин был разбойником, да. Здесь нет никакого негатива. Да? Разбойник на Руси – это некое состояние души. да, Это, в общем-то, некая каста даже. да, Это не бандюки 90-х, разбойники тех времен. там Ушкуйники и казаки и прочее. Как чувствует себя ваш собеседник, с которым делали совместный эфир? Он заболел коронавирусом. Как, какой собеседник? Не знаю, про что вы говорите. Те, которые здесь... А, который... Гор. Гор, который Серега дал, он, он болеет коронавирусом. И вроде сейчас у него все нормально, потому что уж три недели болеет. У него сейчас все хорошо. Уж можно считать, что не болеет. Вячеслав, какую песню уже скоро нам все будет петь Олег Гасманов, засыпаюсь с этой мыслью. Ай, я не помню, помните, мы в эфире как сказали. Я говорю, вот это там свежий ветер, да, пролетел в поле свежий ветер. Я давно его хотел. Ну, нормально, что-нибудь споет, а что-то, попрыгает, попоет. Вы смотрите бармалейку. Не, не смотрю, времени нет, к сожалению. Я в основном читаю очень много всяких изданий, да, в основном таких цивильных, да, типа Ля Фигаро, там, Вашингтон да, Пост и прочее, прочее. Ну на это очень много времени уходит вообще. То есть и приходится российские издания все мониторить, а здесь еще и Душевных сил очень много уходит. Я, слава богу, еще видео никакие практически не смотрю, да, то есть в основном печатные слова использую. Ну, какие-то, которые присылают вот в телеграм-канал, или я где-то нахожу, все-таки смотрю, да, ну вот я имею в виду, не смотрю, там Соловьев, Киселев, там всякую шоблу а какими-то сообщениями ТАСС, новости в основном новостными, без анализа. А так бы вообще с ума сошел. За счет чего будете поднимать экономику и ставить страну, если нефть не будет ничего стоить? Вы понимаете, нефть не может ничего стоить. Она все равно будет стоить каких-то денег. И если эти деньги не будут разворовываться, да, у нас огромное количество всего. Раз, и главное, у нас большое количество людей. Достаточно работящих людей, достаточно умных людей. У нас есть огромный а, финансовый потенциал связанные с добычей полезных ископаемых, да? то есть, которые там алмазы, золото, никель и прочее, прочее, это пока никуда не уйдет, все это пока еще будет. Нужно просто поставить это на службу людям, да? нужно этих людей, грубо говоря, билетить, дать каждому имуществу, дать каждому собственность за счет конфискованного и так далее. Привлечь специалистов с Запада, для обучения наших специалистов, отправить нашу молодежь учиться на Запад и так далее. То есть у нас много дел, которые надо сделать. Построить кучу дорог, построить кучу летательных аппаратов, которые должны или купить эти летательные аппараты и так далее. То есть запустить экономику с нуля. Как вы понимаете, в Японии не было ничего, никаких полезных ископаемых, там одна из самых передовых экономик мира. Дело же не в том, что лежит в земле. Дело в том, что находится в голове. Вячеслав, как к спорту относишься? Есть ли любимый клуб? Ну, с точки зрения футбол, хоккей, я, честно говоря, не смотрю. Хоккей, да. Так, уважалось, безмерно. Спасибо. Эфир. Все, сейчас, через секунду. А то за Телеграм звоните, что будет сделать с Киселевым и Славьевым, да народ определит, что делать. Но Я думаю, что они вначале должны будут ватником все рассказать, положа руку на сердце. Это будет главное шоу. С Соловьев с Киселевым каются и рассказывают правду. Вот это будет очень интересно. Но ну, я думаю, что Киселевт то мы выловим, а вот Соловьев, скорее всего, убежит, он похитрее. Ну, потом мы его, конечно, все равно поймали, но это уже будет потом. Или... Да, оно ну пусть но... вырубается. Ну, ты попрощайся заранее. Да. На всякий случай заранее пока в Москве введен режим самоизоляции. Конечно, самоизоляция, потому что карантин стоит денег. А Путин не хочет тратить деньги, поэтому предлагает самоизолироваться, самоизолироваться, самолечиться, самохорониться и все такое прочее. Где брать оружие? Хороший вопрос. Где оружие лежит там его и придется брать? Оружие огромное количество. Во-первых, нам не нужно оружие без людей. Да, если у нас будет много безоружных людей, то сразу же у нас будет очень много вооруженных людей, которые пока даже об этом не знают, служат в армии, в Росгвардии, в полиции. Они, может быть, даже и не думают о том, что они будут с нами. Но если у нас будет много безоружных, у нас будет много и вооруженных. Берегите себя. Вы нам очень нужны. Спасибо огромное.